Mm-hmm. Александр, машинист, бульдозера. Ну, планировка, срезка где-то грунта. Ну, засыпка траншей. Ну, нормально, чага хорошая. Нравится удобно. Отвал удобно, все. Обзорность, ну все видно, управление гидравлика мягкое, чувствительное, все отлично. Кабина не шумная, то есть двигатель особо не так шума нет в кабине от двигателя. Спасибо. Очень доволен, Спасибо, да. Ну, да.